Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Сегодня я поделюсь своим мнением относительно ДТП с участием Ефремова. На мой взгляд, одном из самых обсуждаемых сегодня событий. Казалось бы, на повестке дня должны быть другие, гораздо более значимые темы, можно вспомнить об отмене карантинных мероприятий и планировании парада на фоне продолжающегося распространения коронавируса. Организацию суррогатного волеизъявления населения относительно поправок в Конституцию и в целом содержание этих поправок. Государственную помощь населению в свете продолжающегося и набирающего оборота экономического кризиса. Однако в перечисленных событиях напрочь отсутствует интрига. Поправки фактически уже приняты. Парад будет проведен при любых обстоятельствах, а помощь населению по большей части останется формальной. Судьба же Ефремова не столь прозрачна. Людям интересно, как будет развиваться ситуация. При этом в свете известной политической позиции Ефремова власти, как минимум, не препятствуют высказыванию достаточно радикальных мнений. Скорее всего, судя по ору патриотов различных мастей на центральных телеканалах, государство поощряет травлю Ефремова. Более того, отдельные персонажи прямо связывают преступление Ефремова с либеральными ценностями. Например, Владимир Соловьев в своем вечернем шоу. Ну, на мой взгляд, абсолютно негодяй, мерзавец. Пьяные животное, которое решил, что ему все можно. Пьяный мерзавец, который позволил себе такое, что не позволит на никому. Вся же либеральная тусовка из таких же алкашей состоящая, оправдывающая пьянство. Ну и получили. Был Михаил Ефремов, гражданин поэт, а стал гражданин убийца. Убийца! И все его либерасные ценности моментально стали ясны. Вот, все на раз. Необходимо отметить, что господин Соловьев по известным причинам не делал подобных выводов относительно ДТП с участием представителей правящей партии, высокопоставленных сотрудников или их отпрысков. Пусть это останется на его совести. Но, к слову, он так рьяно обличает сторонников либеральных ценностей, что, очевидно, себя к таковым не причисляет. Интересно, к кому же он относит себя и своих покровителей? К консерваторам? К реакционерам? В любом случае, я бы рекомендовал Соловьеву, его сторонникам и в целом противникам либеральных ценностей, освежить таковые в памяти. В совсем запущенном случае крайне необходимо с ними ознакомиться и только потом поливать грязью либералов. Иначе можно ненароком покровителей зацепить потоком своего сознания. Конечно, Соловьев не единственный комментатор. Относительно указанных событий высказались уже многие политики, культурные деятели и юристы. Со многими не могу согласиться и считаю их лишь популизмом. Поэтому, пусть и с некоторым запозданием, но тоже выскажу мнение о деле Ефремова, о его перспективах, а также расскажу о своем отношении к суждениям некоторых комментаторов. Я убежден, что ДТП с участием Ефремова достаточно рядовое масштаба государства. Однако в очередной раз оно высветило основные проблемы нашего общества, без разрешения которых нельзя говорить о его развитии. И в первую очередь это отсутствие равенства всех перед законом. Итак, фабула дело такова. В понедельник, 8 июня, заслуженный артист России Михаил Ефремов, управляя автомобилем Джип «Гранд Чироки» выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже скончался. По результатам медицинского свидетельствования в крови у актера обнаружено 2,1 промилле алкоголя. Это опьянение средней степени соответствует примерно выпитой бутылке водки. Также в крови обнаружены следы кокаина и канабиноидов. В настоящее время Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса. На время расследования на срок до 9 сентября 2020 года Ефремов помещен под домашний арест. Очевидно, что Ефремов совершил преступление. Нарушение правил управления автомобилем в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть другого водителя. В соответствии с законом указанное преступление является особо тяжким, и за его совершение может быть назначено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. При таких обстоятельствах. Не более чем пиаром выглядят высказывания адвоката Александра Дробровинского на эхе Москвы о том, что он знает, как Ефремов может избежать ответственности. Я знаю, как сделать так, чтобы Михаил Ефремов не получил наказание. Практически никакого. Да? Как адвокат у меня есть мысли на эту тему. Такое возможно лишь в случае, если будет доказано, что Ефремов не имел технической возможности избежать столкновения. Или в момент аварии автомобилем управлял кто-то другой. Оба варианта крайне маловероятны. Оценивая утверждение Добровинского, могу лишь предположить его недостаточный уровень знания уголовного права. В средствах массовой информации немного информации об участии Добровинского в уголовных делах. Известно лишь о защите Добровинским Киркорова в рамках уголовных дел об оскорблении. Была еще проверка в отношении того же Киркорова по заявлению о вымогательстве в связи с нарушениями авторских прав. Еще о Добровинском известно, что он специализируется на бракоразводных процессах деятелей отечественного шоу-бизнеса. При таких данных не стоит считать Добровинского экспертом в уголовных делах и серьезно относиться к его высказываниям. Вызывает также сомнение истинность намерений Добровинского по поводу бесплатного представления интересов потерпевшей стороны. Это было мое условие, которое было принято. Когда они, они ко мне обратились, я сказал, что у меня есть только одно условие, что я буду работать бесплатно, бескорыстно. И это условие было принято еще не раз его и родственников погибшего позовут в различные ток-шоу добровинскому нужен пиар близким погибшего нужны деньги а ведущим хайп. все сложилось процесс перетряхивания грязного белья запущен people хавает никто в накладе не останется во время рекламы к нам присоединился сын погибшего в ДТП Сергея Захарова, Виталий Захаров со своей супругой Ольгой и племянник э, погибшего в ДТП Сергея Захарова, мой тезка Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, наши соболезнования. Я знаю, какая непростая ситуация в семье, и э, папа, который был кормильцем и поддерживал многих... Э... Никогда не смотрел подобное шоу, но она слышана о них. В этот раз поинтересовался содержанием передачи Андрея малахова прямой эфир. Ничего неожиданного не обнаружил. Как и ожидалось, широкому обсуждению были предложены вопросы, больше похожие на сплетни. Татьяна попросила Александра Добровинского представлять интересы их семьи в суде. Согласится ли адвокат? Сколько жен было у Сергея Захарова? Готовы ли его родные принять деньги от Ефремова? Как сегодня поддерживали своего кумира фанатки? Не стало ли причиной алкоголизма Ефремова эпатажное поведение его дочери, Анны Марии? Можно меня упрекнуть? Да, я не смотрел, но осуждаю. Считаю, что это мое право. Зачем мне смотреть шлак, чтобы называть его шлаком? Достаточно ознакомиться с содержанием. Относительно скорбящих родственников, все они на следующий день после ДТП уже на ток-шоу. Не ли это? Якобы они не желают помощи от Ефремова. Неужели? Сначала гонорары от Малахова, потом Ефремов будет спонсировать, чтобы в суде просили снисхождения. Кстати, при таких предпосылках представитель потерпевшей стороны явно тоже не останется в накладе. Вызвало удивление мнение уважаемого мной адвоката Генри Резника о том, что Ефремов может быть осужден условно. Допускаю, что журналисты немного перефразировали его мнение. По моему мнению, при данных обстоятельствах условное осуждение исключено. При назначении наказания суд обязан принять во внимание все обстоятельства, в том числе заслуги и степень публичности подсудимого. Обстоятельства, характеризующие его личность, могут влиять лишь на размер наказания в рамках установленной вилки. В данном случае минимальное наказание 5 лет лишения свободы. Предваряя возможные возражения, мне известно, что условное наказание может быть назначено при лишении свободы на срок до 8 лет. Более того, мне известно, что такие прецеденты в новейшей российской истории были. Но я уверен, что в данной ситуации условный срок будет противоречить не только интересам общества, но и интересам государства. Наказание в таком случае не будет неотвратимым и справедливым, будет нарушен принцип равенства всех перед законом. Не согласен я и с Александром Невзоровым, заявившим в программе «Невзоровские среды», что необходимо делать скидку на гениальность не согласен с заявлением Невзорова о невозможности равенства всех перед законом. Мне кажется, что в своих выступлениях Невзоров больше нацелен на провокацию зрителей, чем высказыванием собственного мнения. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но как бы то ни было, отрывок из выступления Невзорова. Про Миш Ефремова. А, но знаете, вообще мне не хотелось говорить на эту тему, потому что я как... Человек глубоко безнравственный, я не считаю, что перед законом все равны. Да что? И не считаю, что все должны быть равны. А вот подобные высказывания про равенство перед законом в России, они вообще указывают на некоторое слабоумие. Вот чего здесь никогда не было, я надеюсь, не будет, так это равенство всех перед законом. Более того, меня удивила, конечно, капризность общества. Она хочет, чтобы вот был и великий актер, и чтобы он был и не алкоголик, и, и не наркоман. Вот много хочет. Так не бывает. Так не бывает. Большие артисты, как правило, абсолютно не укладываются в представления обывательские, о добре, зле, приличиях, поведениях. Я не оправдываю Ефремова, и я его не осуждаю. Я вам докладываю. Тут надо выбирать. Да? Вот, либо трезвенник... При галстуке, партбилете и никогда даже в лифте не насыт, либо, извините, великий актер. Одно из двух. Совмещение невозможно. Согласен лишь с тем, что Михаил Ефремов довольно известная личность. Относительно его гениальности – спорный вопрос. На мой взгляд, не в малой степени его успех связан с близкими родственниками, а также участием в различных проектах «Эхо Москвы». В любом случае, предполагаемая гениальность не дает оснований для снисходительного отношения к совершению преступления ее обладателя. Эпатировать публику – это одно, совершать же преступление – это совершенно другое. За свой поступок, независимо от таланта и отношения к власти, Ефремов должен понести справедливое наказание. И таким наказанием может быть только лишение свободы. Рассуждение о его исключительности неприменимы. Иначе почему бы не проявить снисхождение к питерскому реконструктору Соколову, расчленившему студентку? Ведь наверняка кто-то считает его великим историком. Так можно далеко зайти. Все должны быть равны перед законом, а наказание должно быть неотвратимым и справедливым. Это необходимые условия построения действительно правового государства, за которое, я надеюсь, выступал Ефремов. Многие разделяют мнение Невзорова, считают возможным простить Ефремова. Предполагает, что власть будет мстить Ефремову за его позицию. Однако до сих пор такого не наблюдается. Вопреки устоявшейся практике, Ефремов помещен не в следственный изолятор, а под домашний арест. Напишите в комментариях, вам известны случаи, когда при подобных обстоятельствах виновник ДТП помещался под домашний арест? Мне такие случаи неизвестны. Я не утверждаю, что это неправильно. Наоборот, как практикующий адвокат я поддерживаю мнение, что до судебного решения в отсутствие объективных обстоятельств подследственный не должен содержаться в следственном изоляторе. Но реалии таковы, что суды удовлетворяют большинство ходатайств следователя об аресте подследственного. Чем же Ефремов отличается от других фигурантов аналогичных дел? Чем вызвана такая благосклонность следственного органа? Ведь это не суд отказал следователю в аресте Ефремова, а следователь вышел с соответствующим ходатайством. Да и сам Ефремов в судебном заседании проговорился, что защита «договорилась» со следствием о домашнем аресте. Можно лишь сделать вывод, что представители власти не хотят излишне будоражить публику, и вряд ли будет показательный процесс и наказание по всей строгости закона. И еще вопрос сторонникам освобождения Ефремова от наказания. Будете ли вы столь милосердны, окажись на месте потерпевших? Каково ваше отношение к неадекватным водителям на дорогах? Несмотря на мое отношение к ряду ранее упомянутых комментаторов центральных телевизионных каналов, здравое зерно в тирадах все же есть. Мне сложно поверить, что Ефремов впервые сел за руль пьяным. Судя по публикациям в прессе, это продолжалось довольно долго. Неужели сотрудники ДПС никогда не останавливали Ефремова в состоянии алкогольного опьянения? Неужели близкие ему люди не видели происходящего? Вряд ли. Но Ефремов продолжал ездить за рулем своего автомобиля. Безнаказанность и вседозволенность привела к логическому исходу. По его вине погиб человек. Но вина здесь не только Ефремова. Виноваты все те, кто свой с пальцы смотрел на это чудачество за рулем. Косвенная вина на тех, кому нравится такое отрицаловое игнорирование законных требований. И если Ефремов не понесет справедливого наказания. Не прекратятся призывы сделать скидку на его талант? Кто поручится, что завтра подобное не произойдет с другим представителем так называемой элиты? Кто может гарантировать, что не окажется на месте Захарова? Думаю, что каждому нужно начинать с себя и не впадать в крайности. Не нужно сучить ножками и требовать распять Ефремова. В то же время вряд ли разумны требования простить его и освободить от наказания. Чем же закончится дело? Думаю, приговор будет оглашен примерно месяца через три-четыре. Ефрема будет признан виновным по части 4 статьи 264 уголовного кодекса. Наказание будет назначено в минимальном размере предусмотренном санкции статьи, то есть пять лет лишения свободы с отбывания в колонии общего режима. С зачетом срока домашнего ареста до наступления права на условно-досрочное освобождение останется чуть более трех лет. По их отбытии он и освободится, примерно в октябре-ноябре 2023 года. Гражданский иск потерпевших, будет удовлетворен, и с Ефремова будет взыскана компенсация морального вреда в размере 200-300 тысяч рублей. Именно в такую сумму отечественное правосудие оценивает моральный вред при причинении тяжкого вреда или смерти. Вероятнее всего, еще до приговора Ефремов выплатит какие-то деньги потерпевшей стороне. Размер таких денежных выплат не афишируется, но думаю, что с учетом материального положения Ефремова потерпевшие могут рассчитывать на сумму порядка 5 миллионов рублей. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Ссылки на все упомянутые комментарии по делу фримова приведены в описании к видео. Пишите в комментариях, если согласны или не согласны с моим мнением. Ставьте лайки или дизлайки. Наш канал молодой и нам важно мнение зрителей. Интересен ли вам такой формат подачи информации? Или достаточно ограничиться э, пересказом комментариев к нормативным актам? Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на наш канал «Коллеги адвокатов» и мы ответим на ваши вопросы.